Друзья, всем привет, на связи FreeGuard Proxy сегодня мы будем записывать видео о том, как пройти регистрацию на нашем сайте. Для начала переходим на наш сайт нажимаем на вкладку регистрация, здесь вводим свой email и вводим пароль, который мы придумали, я в данном случае введу свой. Нажимаем я не робот, нажимаем, вот здесь нужно области, пройти, нажимаем далее. «Автобусы» выбираем, нажимаем «Ок», «Горы и холмы», отлично, нажимаем на «Регистрация», подтверждаем email, нажимаем вот сюда, «Вход в кабинет», «Подтвердить email, вводим сюда нашу почту, нажимаем «Я не робот», нажимаем «Отправить», и ждем сообщения от «Фрегат Прокси». Переходим по ссылке. Ваш аккаунт активирован. Нажимаем вход в кабинет. Вводим наш email. И вводим наш пароль. Нажимаем «Я не робот». Выбираем опять переходный переход. Нажимаем «Войти» здесь будет код авторизации нужно его подождать вот наш код вводим вот сюда, нажимаем отправить отлично, мы записываем на нашем сайте здесь можно приобрести прокси, здесь видны прокси, доступные для аренды и здесь видна ваша административная панель то есть партнерская программа, техническая поддержка, уведомления, профиль личный кошелек, который вы можете пополнить в любое время там здесь находятся ваши мобильные прокси, здесь находятся прокси серверные, здесь вы оформляете заказ. Здесь можно добавить прокси в корзину, чтобы приобрести несколько локаций. Здесь нажимаем просто купить. Здесь серверные прокси, здесь мобильные. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, всем пока.